В прошлом ролике я показывал вам читерский прицел одного из величайших игроков Counter Strike, который заставит подвинуться даже симпла. Просто посмотрите, насколько он читает эту игру. Подожди, вот, но для того чтобы в полной мере почувствовать прицел набивать каждую игру по шесть фрагов нужно подобрать правильную сынцу которая поможет легче целиться в соперников и давать со мной в голову слава богу я знаю человека у которого можно ее позаимствовать Блайн был, Он блайнд Жангл, был Артем, можно узнать вашу чувствительность мыши и dpi пожалуйста. 800 dpi и чувствительность в уре 1.1. Вы все слышали сами. Выставляем сенсу и, как обычно, к новым настройкам сперва нужно привыкнуть. Так что заходим на карту и настреливаем 2000 ботов, высаженных из деревьев. Кстати, где-то неподалеку от этих деревьев можно найти ссылку на Twitch-канал, на котором я стримлю каждый день с 7 до 11 вечера по московскому времени. Так что я буду ждать там каждого из посмотревших это видео. Ну чё за попуск на гусвори, да я сам в шоке Это, это... Какер 229, знаешь такого? Господи. Да. Ой, ой, ой, <свист> ой, ой да, <свист> конечно Ой, слава ой, богу ой, ой. <свист> <свист> <свист> Ну, не почти, в принципе, каждый день Давай, давай, давай. Ну, киты есть, да, жестко. Я, я, ты что? Смотри, один раз показываю. Шанс. Это же У тебя же самая А Вова когда-то с этой позиции минус один давал. Волк. Волк. Да! Паша! Ты в этом видеоролике... какие маленькие орешки, они сухофруктах, они какие-то хрустящие, понятно. Какие-то маленькие орешки, они какие-то оранжевые, желтые. А, на это, наверное, по идее? Нет. Они т ⁇ Я думал это твои зубы уже хрустят. Скинешь скаут. Эти звуки я бы Банк убил. Один в банк пошел. Вс. Че, постидим на Б был? Да. клир, Окей, Я жестко рашу да, но уже поздно, уже не... Пидреть, нахуй, нахуй. Плохо. Ну, короче, он в сайте. О, пошли нам, пошли. нахуй. Не, был, был. Стой, стой, не убивай, не убивай. Отдай! Да ДАЙ! Ты чё охренел? Отдай! А зачем тебе? До дома? О, ну До дома. дай мне шмотку! Зачем тебе? До дома! Да дает тучил! Зачем тебе? До дома! Отдай! Тебе вот это. Один? Да один? хотя бы одну дай! А он один и есть! Находичекон! Блин, маленький зомби! А в воде. Он же утонет! О нет! Спасибо. Почему от горла полоскает, там захляпала? О! Я понял. О, сзади ворогнян, два. Ээээ, алло! Алло, че вы в моем сундуке шаритесь? Что? Кирилл ты че? О, золотой блок. Дало! Да хватит, шишо! Золотая лопата Ой, изумруд, лопаты. давай возьмем изумруд и пойдем в деревню нравится, Да охренеть! Удошли от моего сундука! Вы что совсем охренели там? О, окнело, так мы еще подождемся. Лопочек, что ты думаешь? Яблок изумруда у тебя одинаково Да ты откуда это знаешь? Нет, ты прямо сейчас в Раст играешь Да, прям сейчас вот в Расте нахожусь Видишь? Просто обновление вышло. что? обновление, это оптимизация FPS от меня буст. Вот так вот и раз выглядит после моих настроек, чтобы было чтобы было 300 FPS. Вот видите, у меня сейчас 300 FPS в Minecraft, вот и в также будет после таких настроечек жестких. То есть, ну, ролик скоро выйдет. Смотри. Какой Алло! Да. Я ловлю давай. Кидаешь? Да. Блять. Не бей, не бей! Он заспаунил за него! Это с яйца, это <hattefunctionals> с яйца! А, это с яйца! А может быть? исполняешь? Ну типа, если разводить ты хочешь на бабло, то их потом через время нужно будет еще раз размножать Ты хочешь мою кровать забрать? Только не делай новый, пожалуйста, там шесть штук вверх в сундуке А я хочу Шесть штук в сундуке, О, пожалуйста, возьми из сундука чтобы Кирилл знал, как мосты строить Нельзя Пошло нахуй из водки Да ладно, пошути Вылазь нахуй Я пошутил. Я тебя сейчас, блять, завезу нахуй Так ты не сам туда завезёшься Как у вас стекло выглядит? Типа по блокам или одно сплошное? По блокам Блин Одно сплошное по Ладно, Кирилл, у тебя много хп? Ладно, ладно, это умеет Да стой, давай я потушил бы тебя, куда ты побежал Мне нужно было затестить, на что у меня меч зачарен А ты там просто... В этом нам будешь давать меч, мы по тебе будем хреначить ты сам устаю За что? Я не понимаю, что не так Я говорю, у меня три сетечка но худо двух с половиной дал меня, да оба Да оба Да оба ты... Ты будешь с Пашей в одном доме жить, Артем? А может быть, и того будет со мной в одном доме жить? Четыре из них, которые три... Четыре из них, которые три. Ой, блин... Чё за музыка началась? Чё за музыка, блин? Где мне было пять лет, мама всегда твердила мне, что самое важное в жизни — быть джабом. Это мать. Когда я пошел в школу, меня спросили, кем я хочу стать? Когда вырос. Я написал. Жабой. мне сказали ты не понял задание я ответил ква <смех> на следующем уроке поговорим о вреде наркотиков О вреде, о вреде. наркотики свои приносить <смех> гаишник остановил меня и спросил вы выпиваете а я ответил а вы угощаете <смех> в дико ржаве пока он расстреливал лада живот С гц 5 надеюсь да конечно два грузина разговаривают. или а ты какую бы хотел поймать рыбу рыбу баклажан такой вид рыбы нету. Как нет? И краест, а рыбы нет? Щупчи играют в русскую рулетку. Первый берет пистолет, застреливается. Второй берет пистолет, застреливается. Третий берет пистолет, застреливается. Четвертый. А разве в русскую рулетку не револьвером играют? Сейчас у тебя будет сумаленькая пицца с наносом. Нет, нет, нет, нет. Мне и так его уже отправляли. Ой, я забыл чай!